Я уверен, что если бы в интернете вы наткнулись на фотографии этого здания, то сказали бы, что это где-нибудь в Италии, в Риме или в Англии. Но нет, ребята. Это находится в небольшом городе с населением 100 тысяч человек. Есть из вас знатоки, которые знают, что это за место и где это здание находится. Это, ребята, город Ессентуки. И вы еще больше удивитесь, что это здание, это грязелечебница по проекту в стиле римских ван. кстати можете посмотреть город бат это весь город построенный на римских банях римских ваннах но мы сегодня в есентуках давайте посмотрим что это за город такой находится он на кавказе в минеральных водах и смотрим Термы Древнего Рима были абсолютно невероятны для своего времени. Они сочетали и масштаб, и технологичность, и роскошь. Стены в них были отделаны драгоценным мрамором, вода подавалась из серебряных кранов. Так, приезжая в этот российский город, можно представить себя знатным римлянином или греком. Здание, которое мы сейчас видим, это грязелечебница, находящаяся в городе, известном нам всем по лечебно минеральной воде, Есинтуки. Интересно, что для проектирования этого здания был даже объявлен конкурс в Санкт-Петербурге, на котором в 1911 году победил проект академика, архитектора и инженера Евгения Шрётера. Здание построено в 1915 году. Оно стало архитектурно-техническим шедевром, в котором воплотились весь редкий инженерный талант и безграничная фантазия Шретера. Мы попадаем в императорские термы Древнего Рима. Подъезд здания охраняют скульптуры в виде львов. Центральный вход представляет собой классический портал с колоннами и древнегреческими скульптурами. Эсклепия, бога медицины, и его дочери Гигейн богини чистоты и здоровья. Само грязелечение использовалось еще во времена египетских фараонов. На Кавказе такая процедура стала популярной в начале 20 века. Тогда и было принято построить грязелечебницу в Ессентуках. На сегодняшний день лечебница способна поместить до двух с половиной тысяч человек, некоторые из которых приходят сюда за особым методом грязелечения – кавказским методом. Он заключается в использовании цельной грязи в виде обертывания. На одну такую процедуру может уйти до 80 килограмм грязи. Эта грязелечебница пользовалась популярностью у многих известных личностей. В свое время ее посещал режиссер Станиславский, оперный певец Шаляпин, писатель Куприн, поэт Есенин и его жена Эсидора Дункан. После древнегреческо-древнеримских купалин, поправка грязи купалин, предлагаю отправиться в рио де Синтуки. Еще одно необычное место в Есинтуках ⁇ это храмный комплекс, который называется в интернете Риода-Кавказ. Здесь я не видел такого названия, чтобы где-то надписи были, но на самом деле это храмный комплекс, главный объект которого ⁇ это статуя Иисуса Христа. Здесь находится самая высокая в России статуя Иисуса Христа при храмовом комплексе Петра и Павла, которая несколько напоминает известную бразильскую статую в Рио-де-Жанейро. Высота памятника 22 метра. Монумент стоит лицом к кавказскому хребту. Сделано это не случайно, так как он благословляет весь Кавказ. От входа на территорию к непосредственно храму ведет аллея, на которой расположены бюсты древнегреческих философов Платона, Аристотеля, Софокла. Здесь же можно увидеть пророческие цитаты о скором пришествии Христа. Минусы и плюсы этого места. Минусы. Оно находится не в центре, оно находится на окраине города, это раз. И нет, ехать сюда недалеко, ехать сюда буквально 10 минут, потому что город небольшой, да, как мы уже с вами поняли. Но э, на окраине города здесь у вас дорога, здесь у вас э, ничего вокруг нет. Вот, какие-то заводики, какие-то магазины, если говорить, Прямо, то место немножко на отшибе. Но оно необычно. Здесь можно чуть прогуляться, то есть здесь есть территория, здесь есть несколько храмов. Ну и все-таки, да, вот это статуя Иисуса Христа, место вот это, оно приятное. Само по себе приятное. Из Рио мы отправляемся в современную Италию, в регион. Тоскана. По крайней мере, именно такое впечатление у меня сложилось, когда я попал в Кисловодскую долину Рос. Российская маленькая Флоренция. Смотрите, невероятные парки. Центр просто потрясающий. Я сейчас рядом с долиной Рос. У вас кафе, даже столовые местные, и то сделаны в определенном стиле. Огромное количество зелени. Везде уличные кафе, беседки и... Чувствуется, что это город-курорт. На территории розового парка растут местные розы и привезенные из-за границы. Франции, Англии, Германии. Один из наиболее знаковых сортов здесь Gloria Day, которая считается эталоном. В 20 веке его называли символом мира и розой столетия. Во всех странах она называется по-своему. В Италии – «джоя», что значит «радость». В США и других англоговорящих странах – «пис», то есть «мир». В СССР в свое время роза попала из Германии под названием «Глория Дей, И именно такое название и сохранилось. И Если честно, Кисловодск из всех э, городов, если брать Минеральные воды, если брать Пятигорск, если брать Есинтуки, наверное, это как вишенка на торте. Это самый вкусный город, и сейчас вы поймете, почему. Но мы продолжаем наше путешествие по курортам Кавказских минеральных вод. Все эти курорты сформированы благодаря целебным свойствам минеральной воды, о которой я не сказал ни слова. Для этого едем в центр Кисловодска, в Нарзанную галерею. Впервые галерея с целебной сульфатной водой была построена в 1823 году. Однако тогда она несколько отличалась от современной постройки в стиле неоготики. Нарзанная галерея – одно из старейших зданий города. Оно представляет собой мощное сооружение, которое напоминает рыцарские замки. Но и это еще не все. Внутри здание напоминает греческий или римский храм, благодаря отделке в светлых тонах и м, статуи купающейся Венеры. Оригинал, который находится в Лувре. В галерее есть несколько кранов с разной водой, например, из теплого сульфатного источника. Всю воду можно продегустировать, но имейте в виду, что лучше пробовать не более двух источников в день, хотя разве это имеет значение? Вот так, без загранпаспорта и машины времени, нам удалось с вами побывать не только в других странах, но и эпохах. Друзья, если видео вам понравилось, жду заслуженный лайк. Если вам интересны мои другие путешествия по Кавказу, смотрите ролики из моих путешествий по Дагестану, Чечне, Карачаева, Черкеси. У меня также есть второй канал про международное образование, где я рассказываю о возможностях учебы, работы за границей и разные интересные истории о крупных компаниях и известных людях. Называется канал Smaps Education. Для удобства... Следующий выпуск всего через несколько дней. И пишите комментарии. Они мне помогают в создании следующих выпусков.